Здравствуйте, с вами Ларис Райт. Случаи, как известно, бывают разные, и счастливые в нашей жизни тоже не редкость. Они могут быть самыми незатейливыми. Ну, например, говорили, что будет дождь, вы забыли зонт, осадков не случилось, и это уже счастье. А бывает, что оказались в нужное время в нужном месте и кардинально изменили всю свою судьбу. Такое хотя бы раз в жизни случалось с каждым из нас, причем с самыми разными людьми, как с медийными личностями, так и с теми, кто не млекает в телеэфирах или на обложках глянцевых журналов. Современные писатели уже написали свои реальные истории в сборнике, который так и называется «Счастливый случай». Здесь собраны самые разные истории, веселые и немного грустные, любовные и прозаические, кардинально меняющие целую жизнь или просто планы на день. Они самые обычные и невероятные. Эту книгу стоит прочитать хотя бы для настроения, а еще ее теперь можно получить в подарок. Как это сделать? Очень просто. Подпишитесь на мой канал, и через две недели случайным образом я выберу троих подписчиков, кто получит этот сборник вместе с моим автографом. И я думаю, это тоже будет маленький счастливый случай. Всего доброго! Подписывайтесь!